начинает чистить у нас. вас вот. так вот они начинают чистить а потом уходят в отрыв. ну давай давай давай давай давай давай ну, топорики. Пошли, оторвал. Летать надо, летать надо. Сизая, молодая. Одну я подарком отправил. Валмату, а вот вторая осталась. Той же линии. Вот начинает уже. Думаю, и та также должна работать. Может, голый будет, муж голубка, А это вот хвост выпал уже. Ну красиво начинает. Мне очень понравилось. Если они начинают играть, он ну, буквально. Вот так вот начинают они играть. Это сизые мои. Ух, как она потянула. Вот это я ее хочу оставить себе. Там розовый начал играть. Это сизые все молодые. Ух, как он хорошо играет уже. Ух, как его выносит, а? Молодец. Ну сейчас сизый начинает играть. Хорошо начинает заходить. Это последние вот эти которые поздняки вывелись. Там еще только начинает. Вот она. Ух, красавица, ноги выдергивает. Молодец. Ух, красотка. Пока снег не выпал, надо гонять. Ух, что он делает, а? О, интересно, сиреню какой вышел. Ноги пялит. Только начал летать уже. Эта партия неплохая должна быть. Все дерзкие. Хорошие у них задатки. Ну, не будем говорить хоп. Это тасманочка, которая начинала пахать. Вот она уже пляшет. Еще одна вот она. А это розовый, да. Это розовый. Тут торопится, аж его проворачивает. Сиза, вот он пошел. Этот Сиза всем Сизом был. Сиза, вертолет. Это будет вертолет. Эти уперли, пока снег не начался. Пусть летает. Пойду сейчас еще подыму топориков. А вот так жучки начинают чистить. Вот они чистят как. А вот тон, вот Красавица. Как шарик. И сиреневые начинают чистить. В 2020-м вы должны небо дырявить уже. О, какая партия. Хорошая, перспективная. Ух, как они встают. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай. Ух, как они. Красавцы уже начинают. Красавцы, что сказать? Ух, молодец. Ну, начинай. Хорошо. Лететь еще не летят. Но уже рады. о о о Молодец! Хороший у него такой позыв. Да, молодец! Ну-ну-ну-ну! <when you're in -плеча> ты что и ножки в <when you're in -плеча> Надо было не резать ему. Но переворачивается оказывается уже. Ну, молодец. Ой, ой. Ты что? Ох, ох, ох. Это что красавец. Сиреневый. Это хорошая линия. Вперед. Пошла партия Тосманов. Поздняков. Там вверху ушли тоже. но начинаем забег. Лучшие останутся. Лучшие останутся. Эта партия повеселее. Не надо было в жару напрягаться. Ух, молодец. Давай, давай, давай. Лучшие, лучшие останутся. Ой. Ух, как хорошо зачистил. Молодец. Отлично. Домой, только домой. Эти пошли в лед. Тасманка пошла. Веселая будет. Пока снег не выпал, надо гонять. Сегодня уже снег обещает. Эти молодежка, сделайте. Ух, как зачистила. Хорошо, хорошо. Это, ух, ух, жучок как пошел Вот зачистил красавчик На гребле Ух, жуки какие А это смотрит, какая бусая пошла Молодец Ну, тоже зачистил хорошо Молодец, жучок радует меня. Супер воет. Супер-купер Там сиреневая. Но ну, сизая. красавцы, ну, веселей, веселей. Всем гонщикам желаю, чтобы. Птица играла, летала. Не жалейте, пусть сокол сожжет все ненужное. Ну что еще надо? Смотри, как выходит. Ну жучок, это вообще супер. Ух ты! Смотри, что делает, да? Вот жучок делает, а вещи, вещи делает. О, буса я как потерял. Это вещи. Это надо смотреть только глазами. И так подходят. Я жучок, вот он. жучок. Это бусы я поперла. Уж. Но посадочку уже. жучок это вообще будет супер. Блинкий весь. Это сильно. Весь линяет. Вот что значит поздняки. Так. Бусая села. Поздняки все дырявые. Вот он, скизенький молодой. О, уже лопатит. Подходим. Но что-то уже похожее. Похожее. Сизы. Это бусы. Но. Молодцы. Молодцы. Середина декабря. Боятся, боятся сокола. Но хвоста нет уже. Опять поперли вверх. Ты черезы. А? Ну уже садитесь. а. Хватит уже летать. Ваш лед уже отдоел. Ну, ну. Всё пока мало бьет. Мало. Ну. Мало тянут. Уш. Мало, мало, мало тянут. Все в линьке. Ух, что он делает? Это, это Сочи. Молодой. Что делать стал? Надо посмотреть за ним. Молодой Сочи. Это супер, что он вытворил. Сочонок молодой. Ну, красавчик, что сказать. Красавчик. Ух. Ух. Ну, молодец, зачистил хорошо. Красавец. Вот это Сочи. Молодец. Ух, порадовал.